Привет, дружище. Привет, дружище. Здорово, заебал. О, заебал, здорово. Ты откуда? Ты откуда? Ты откуда? Да ты да я хер его знаю. Мне по-разному можешь показывать. Ты же VPN, все, все такое. Ну, извиня, блядь. Украинцы vpn не портят. Точно? Точно? Отвечаю. Не, ну серьезно, откуда ты? Не, ну серьезно, откуда ты? Как ты был Я не знаю, ну Винницы, Винницы? Нет, блядь. Харьков Хайтл? Хайтл? Хайтл? Хайтл? Хайтл? С вашей стороны хуярит, блядь. Все, я. понял. Я пер, я передам своим. Передам своим. Передать? Да. Что да. больше не ебашу. А, а тебе нормально сейчас вот в, в, в этом квартире сидится, у тебя там все обложено. Все обложено. А тебя ебашат. Я нахуй в гараже сижу, за ты в гараже сидишь, у тебя все четко. У тебя все четко. Да, у меня все четко Красавчик. Если я бы сап... не выпи за я бы не сидел бы в гараже, бля. Ну хорошо, я передам. Ну, я передам. Хуевосовый да. только типа, путинские, бля. Ага. ага. Тебе в Харькове не нравится. А в как. где, в каком. В каком координате не нравится? Мне не нравится. Не нравится. Не нравится. Ну давайте ну, хуво. Пришли, сука, на выслу землю. Ага. Ага. Услышишь? Я? Да, да мне не похуй. Мне похуй. Да понятно, иди нахуй. Оо.